Категорически приветствую вас. Продолжаем первый урок нашего тренинга по партнеркам. Это вторая часть, на которой мы рассмотрим практически, как проходит регистрация на биржах. Итак, начнем. Вначале мы поговорим о биржах, которые торгуют инфопродуктами. Их достаточно много. Что же это за биржи? Конечно, всем известный Глопарт. Вот об этой бирже много, конечно, ходит всяческих нехороших слухов. Но как торговая площадка Leopard идеален. Продукты отсортированы, разбиты на категории. Хорошая статистика. И выплаты каждую неделю на ваши кошельки. То есть простота, наглядность, нет задержек с выплатами денег. Что еще надо? Еще одна биржа, которая также торгует инфопродуктами это биржа JustClick, но это не только партнерский агрегатор, это мощный инструмент вообще для инфобизнеса. Но если рассматривать это только как партнерскую биржу, то на джазклике много интересных инфопродуктов. Здесь есть продукты, авторы которых будут просить от вас, чтобы люди вначале зарегистрировались на их подписных страницах. И на джазклике много качественных инфопродуктов. Вот тот же самый Сергей Грай, он продает свой тренинг через джаз биржа с которой я не работал но который много и хорошо отзывается это биржа QRTP тоже занимается продажей инфопродуктов и вот еще одна биржа спа Partner. эта биржа специализируется в первую очередь на сборе подписчиков то есть вот с этой бирже возможно кому то можно будет проще начать для того, чтобы не продавать, а раздавать какие-то подарки за подписку. За это вам будут платить небольшие, но все-таки деньги. Вот, но мы с вами поговорим о сервисе Glopard, потому что, еще раз повторюсь, чтобы об этой бирже не говорили, как торговая площадка, она идеальна. Значит, чтобы начать регистрироваться вам необходимо пройти по ссылке. Я даю свою реферальную. Вот вам ее нужно просто скопировать в адресную строку, как это делаю я, либо кликнуть. Она у нас будет на уроке кликабельная. Вы попадаете вот на главную страничку Лопарта. Сразу хочу сказать, что от людей, которых вы приглашаете в этот сервис, в большинстве случаев вам ни тепло, ни холодно. То есть вы не получаете никакие партнерские отчисления с их заработков. Поэтому, друзья, если вы будете мне писать какие-то сообщения и делать упор на то, что вы мой партнер в Лопарте, ну, ребят, это не аргумент. Значит, с чего начинается процесс регистрации? Вы, конечно, можете посмотреть видео, достаточно интересное видео об этом сервисе, а можете сразу же начать вот регистрироваться, нажать вот на эту вот кнопочку. Попробовать бесплатно. Да? От вас требуется заполнить поле с электронным адресом. Какую почту вы будете использовать, в принципе, тут не важно. Хотя лучше, конечно, использовать Gmail почту. Она наиболее эффективно Работает в сервисах различных, особенно в зарубежных. Только Gmail используйте. Здесь не принципиально. Я использую почту Яндекс. Делаю пометочку, что я не робот. Такую галочку. Нажимаю на кнопочку «Далее». Читайте, пожалуйста, пользовательское соглашение. Нажимайте, пожалуйста, на кнопочку «Я согласен». И на этом практически процесс регистрации в Глопарте закончен. Единственное, что вам нужно, конечно, перейти в почтовый ящик, дождаться, когда придет письмо и подтвердить свой электронный адрес. Внимательно прочтите вот это вот сообщение. Если вы заметили, нас не просили придумать пароль. Почему? Потому что пароль вам высылают на ваш электронный адрес, который вы указали. То есть вам необходимо просто пройти вашу почту. Вот я использовал почту Яндекс. И посмотреть во входящих письмо от Глопарта. Но оно придет, ну, может быть, там через несколько минут. И там будет ваш пароль. Значит, Что вам необходимо сделать сразу же после регистрации? конечно, войти в свои персональные данные. Вы можете придумать конечно себе какой-то аватарчик, если вам это очень нравится и вам это будет приятнее работать, то есть он появится вот в левом уголочке. Вам, конечно, здесь нужно вбить свою фамилию, имя опять же для комфортно. Ну, давайте я так напишу. Вы здесь можете указать свой телефон для того, чтобы в случае каких-то проблем иметь доступ разблокировать свой аккаунт. Я это сейчас делать не буду, это все очень просто. И вам необходимо указать платежную систему, на которую в Vlapart вам будет выводить денежку. Значит, Vlapart работает с WebMoney, Kiwi и Яндекс с Деньгами. Мне очень нравится киви очень нравится Яндекс, хотя у меня и в WebMoney, естественно, тоже есть аккаунт. А почему нравятся именно вот эти две платежные системы? Потому что ну уж очень просто с ними работать, особенно с Kiwi. То есть у всех есть мобильники. Пожалуйста, зашли на сайт Kiwi. Для этого просто-напросто в адресной строке, либо в строке поиска напишите Kiwi. И сразу же будет доступен сайт Kiwi. Как на нем зарегистрироваться? Ну это очень просто. На том же YouTube есть официальные каналы, официальные ролики. Вот. Опять же, если у вас есть какие-то проблемы, вы всегда можете позвонить в службу техподдержки и вам всегда помогут. С Яндекс деньгами зарегистрировали почту и у вас автоматически появился Яндекс деньги. Еще раз повторюсь, эти две платежные системы мне очень нравятся. Значит, вам необходимо вбить по образцу, который вам предлагает Глопарт, номера ваших кошельков и, естественно, нажать на кнопочку «Сохранить». Обратите внимание, сразу же произошли изменения. Что нам еще потребуется от Глопарта? Ну, чуть-чуть забегу вперед. Нам потребуется закладочка «Статистика». Вот здесь как раз и будет статистика наших партнерских товаров. Вот сейчас у нас нет никаких товаров, поэтому и нет никакой статистики. Нам потребуется закладочка «Каталог», где мы будем выбирать наши товары. Я расскажу это, как делать. И все. Больше ничего делать, по большому счету, здесь пока не надо. Процесс регистрации на Глопарте завершен. Кому нравится и кому очень хочется, вы можете, конечно, зарегистрироваться и на JustClick. Опять же, партнерскую ссылку я свою дам от Вот, Кто хочет попробовать себя в сборе небольших денег, а тут, конечно, очень небольшие деньги, в наборе подписчиков, кто боится, например, сразу какие-то продажи делать, кто хочет раздаривать что-то и за это получать небольшие деньги, ну, зарегистрируйтесь на SPA Partners. Ну, а теперь давайте рассмотрим, как же нам зарегистрироваться на бирже, которая торгует физическими товарами. Я говорю о бирже First Pro. Опять же, поступаем как и с Glopart, то есть копируем в адресную строку мою рефералку, либо кликаем по этой ссылочке, мы попадаем на главную страничку, озвучу один очень приятный плюс этой партнерской бирже. Вам будут платить за ваших рефералов. Вот у меня, конечно, будет прямая заинтересованность приглашать сюда людей, и самое главное, у меня будет прямая заинтересованность помогать вам продавать. Потому что с продаж моих рефералов, с заработка моих рефералов, я буду получать 5%. Я опять же говорю об этом честно и открыто. Только поэтому, если вы чем-то затруднились и вы мой реферал на FirstProm, плюс у вас есть какие-то продажи, то есть по большому счету я с вас уже что-то заработал, пожалуйста, пишите, говорите, что вы мой реферал, что у вас там несколько продаж, Игорь, я вас поднял на такое-то количество денег, вот, пожалуйста, помогите мне. Я, хотя не кого не консультирую сейчас в личке, но вам помогать буду. Обещаю. Это один из несомненных плюсов этой партнерской сети. Других плюсов у нее тоже очень много. И я о них сейчас вам и расскажу. Процесс регистрации элементарный. То есть нажимаем на кнопочку Регистрация. Значит, вас спрашивают, кто вы веб-мастер, либо рекламодатель. Мы с вами, как ни странно, веб-мастера. Нажимаем вебмастер, заполняем поле фамилия имя Игорь Орлов, убиваем Skype, убиваем почту, придумаем пароль, который я вам сразу рекомендую куда-то записать. Вот возьму это и скопирую в поле пароль и в поле подпишите пароль. Все, нажимаю на кнопочку зарегистрироваться. Процесс регистрации закончен. Вы сразу же попадаете на страничку, где вы можете выбирать товара. Но об этом чуть позже. Значит, что вам потребуется на этой бирже? Опять же, вам потребуется статистика. То есть вы будете видеть свою статистику по вашим компаниям. Сейчас у нас никаких компаний. По вашим заявкам. Все действия, которые происходят по вашей ссылке, которую вы рекламируете, вы будете видеть в разделе статистики. Конечно, вам необходимо также войти в настройки вашего аккаунта щелкнуть в правом уголочке по вашей электронной почте видите вот у меня здесь черноусов 67 да? войти в мои настройки вбить сюда личные данные вот телефон если хотите нажать сохранить выбрать настройки выплат и опять же выбрать куда вам переводить денежки один из несомненных плюсов этой биржи то что деньги вы получаете Сразу, как только вам есть что переводить. То есть, если в Глопарте нужно ждать несколько дней, то есть, выплаты производятся раз в неделю, то здесь заработали и получили. Я выбираю свои любимое Киви и вбиваете адрес своего Киви кошелька. Здесь же в разделе рефералы вы можете взять свою реферальную ссылочку, что я вам обязательно рекомендую сделать, и приглашать своих друзей и знакомых, которым интересен заработок в партнерских продажах, именно по вашей реферальной ссылке, с целью чего для того, чтобы вы могли получать с этих людей, с их продаж, свои 5%. процентов. Ну, опять же, вот здесь вот вверху вы видите статистику по вашему рефералу. Вот. Очень вам рекомендую почитать, конечно, правила. Правила тут простые и очень лаконичные. Одним из, конечно, несомненных, лично для меня, плюсов вот этой товарной биржи является то, что сюда можно гнать любой трафик, не запрещенный правилами Российской Федерации. То есть здесь нет такого понятия, как поток, но об этом я подробно расскажу. Когда мы будем с вами выбирать товар, Трафик из всех доступных вам мест вы можете лить на одну свою партнерскую ссылку и зарабатывать деньги. Только поэтому эта биржа мне очень нравится, она простая, причем товары, которые вы здесь видите, они отобраны, причем отобраны людьми, которые в этом разбираются. Да, возможно, товаров тут сейчас не так уж и много, потому что это биржа молодая и активно развивающаяся. Но товары качественные и хорошо продающиеся. Если у вас возникают какие-то вопросы, вы всегда можете обратиться, естественно, в техподдержку, нажав на тикеты, написать ответ, и, естественно, вам отвечут, помогут, расскажут. Опять же, если вы мой реферал, пишите мне, я тоже вам помогу, отвечу, расскажу. Итак, друзья, на этом... Первый урок наш закончен окончательно. Значит, ваше домашнее задание – это зарегистрироваться на двух биржах. Либо, если вы для себя сделали выбор, что вы будете заниматься, например, только продажей физических товаров, значит, регистрируйтесь только на FirstProm. Если вы хотите попробовать торговать и инфопродуктами, то регистрируйтесь и на Gloparty. В рамках этого тренинга я вам буду показывать, как выбирается Товар и на Глопарте, и, естественно, на про Если у вас возникли какие-то вопросы, либо пожелания, пожалуйста, пишите их в отчете данному уроку. Большое спасибо. До свидания.